Так получилось совершенно случайно, что незнакомым людям, мужчине и женщине, пришлось ехать в одном купе. Дорога дальняя. Что делать? Пришлось общаться. Познакомились немножко, пообщались. Пришло время ложиться спать. Мужчина лег повыше, девушка внизу. Через час мужчина весь взволнованный, заснуть не может, обращается к девушке. «А вы не могли бы мне дать...» Одеялку, а то я что-то замерз. Она, немножко подумав, отвечает. А у меня совсем другая идея. А давайте мы с вами притворимся, что мы муж и жена. Он, да я, да я с удовольствием, конечно. Она так в чем дело? Спустился и взял одеялку сам. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Благодарила, благодарю и буду благодарить. Всем замечательных и приятных выходных.